всем привет мои друзья всем кто меня смотрит с вами Last. и сегодня я расскажу и покажу как же узнать чужие теги на youtube я знаю я выпускал это видео очень долго я старался найти лучший вариант чтобы вам было легко найти эти теги и не затрудняться скажу честно если тебе это видео взошло Поставь лайк, досмотри его до конца, чтобы понять, как же узнать чужие теги. И напиши комментарий, помогло ли тебе мое видео или нет. И я буду знать, искать мне новый метод или нет, или выпускать следующий контент или нет. Итак, я начинаю. Ты смотришь, слушаешь и делаешь так же, как и я. Итак, дружище, тебе нужно всего лишь три вещи. Это какой-нибудь браузер, любой какой у тебя есть, страничка на YouTube и интернет. В моем случае все эти три вещи у меня присутствуют. Я буду же работать в Яндексе. Тебе не нужны никакие дополнительные программы, не нужен никакой нибудь там непонятный софт, просто нужен YouTube, интернет и браузер. Ну ладно, я начинаю, не буду вас томить ожиданием. Зайди в браузер, зайди в свой браузер, любой, выбери любое видео. В нашем случае это будет, это будет Кейт. Зайдем к нему на видео, я поставлю стоп, уберу мышку чуть подальше, правой кнопкой мыши кликну и выберу параметр «Просмотреть код страницы». Как я только туда зайду, вы не пугайтесь, конечно. Но там будет очень непонятный текст. Итак, что мы делаем дальше? Ну, вот пример. Здесь, в левом углу, там маленькими цифрками написаны страницы. Здесь написано страниц, страничка 1, потом 2, 3, 4. Итак, находим страничку 450-ю. Итак, мои друзья, вот 450-я страничка, да, вот она. Так, у него ничего не написано. Значит, у нас есть еще один способ узнать его теги. 408-я страница. Вот она. Итак, вот его теги. Вот они написаны. К8, то есть это кейт 8. Кейт, дота 2, дота 2, кейт, дота 2, дота абуз, абуз, ммр, абуз, бус, дота 2... Dota 2 пуч, Dota 2 рубик. Вот. Это все его теги. Я надеюсь, ты понял, что надо смотреть на 408 странице, ну или на 450. -й. Не на какой-нибудь из них, а проверять две. Ну если, конечно, ты уже нашел на 408 или на 450 вот такие русские названия. То есть это там будет вот. Контент равняется и какое-нибудь русское название, ну или английское. Это его теги. Итак, дружище, если тебе это зашло видео, поставь лайк, как я тебя попросил. Просмотрел ты это видео до конца. Я тебя благодарю. Напиши комментарий, помогло ли тебе это видео с моим участием с моим старанием найти для тебя эти теги на youtube и сейчас в верхнем левом углу появится одно из моих видео можешь его тоже просмотреть благодарствую тебе за просмотр удачи брата удачи